Здравствуйте, меня зовут Люферевало. В 2018 году я закончила МГТУ имени Баумана по специальности материаловедения и технологии материалов. Это очень интересная кафедра, мне здесь нравилось учиться. Во время обучения я приобрела необходимые мне знания и навыки для освоения будущей профессии. Здесь же я приобрела своих друзей, познакомилась со многими ребятами и интересными людьми. На последнем курсе обучения в МГТУ я начала работать в Газпроме, в комплектация. Моя, я работала в подписальности в специалистах архивного хранения документов, сканировала документы, переносила их в электронный вид на компьютер, перепечатывала их и раскладывала документы в архиве. На данный момент я работаю в научно-производственном центре газотурбостроения «Салют» по специальности инженер-технолог. Моя работа заключается в том, что я работаю с базой данных, проверяю наличие чертежей, обрабатываю заявки. Ну, работа мне нравится, работа интересная. Всем советую поступать в МГТУ имени Баумана. Здесь очень интересная учеба, помогает в трудоустройстве и вообще можно много встретить интересных ребят, которые вам помогут во всем. Ну, вообще университет учит выходить из трудных, находить выходы из трудных ситуаций и быть более уверенным человеком. умение решать ну, сложные задачи, находить выход из любой ситуации, вот. быть более общительной и а, находить об, общий язык с людьми раз, ну, с разными характерами, находить к ним подход.